Как быстро идут! Летит. А, самолет. Маленький совсем. Всем привет! С вами канал Рыбоквос. Сейчас ноябрь 2017 год. Вновь мы приехали э, на рыбалочку. что будет ловиться ну, в большей степени я думаю, будем ориентироваться на окуне ну, если попадется что-то другое это будет вообще замечательно сюда или щука водоемчик Очень сильно быстро мельчает, не знаю, воду качают или что Ну не сказать, что у нас засуха Уже как бы Холодно Все равно вода уходит Так что вот прошлую рыбалку я выложил тоже Там я тоже Получается по водоему проколексил. В итоге приехал не с рыбой, а с грибами. Ну, все, как говорится, лучше, чем с пустыми руками. Хотя без рыбы это не значит, что с пустыми руками, я считаю. Самое главное удовольствие получить от вылаживания. дорогие друзья сейчас я накачаю лодку и будем это самое смотреть снасти расскажу вам про снасти которыми буду ловить вот ну посмотрим что там будет Вставайте с ней переключайтесь сейчас посмотрим сапог нету наша приходится так вот изгаляться. Ну, что могу сказать, на берегу, при выходе на воду, много чешуи, мелкая чешуя, сразу видно, что хищника, вот, значит, уже хорошо, потому что две недели, Сколько рыбаки тут ездили никто ничего не мог поймать а тут кто-то поймал Сейчас посмотрим что у нас получится так вот мы на месте вроде бы как опа что то есть Окунёк. Неплохо, неплохо. Наш мы действительно на месте. Погода очень плохая. Вот. Ветер сильный. Раза с десятого, наверное, только. Вроде бы как гориллз Тогда -да, будет нормально все. Спиннинг я с собой, конечно же, тяжелый взял, под тяжелый груз. Но, честно вам скажу, мне больше интересно попробовать спиннинг, как я вам говорил, это самое. Я вам скажу, все снасти. Это у меня максимум спиннинг севольф там 3.15 сами понимаете как приятно на него вытаскивать рыбешку вот катушечка моя э -э, забыл как ее её... мифины вот, 3000 пластмассовая облегченная леска плетеная леска максим макс э, э, сколько она 10 либров для такого спиннинга вполне достаточно 10 либров ну обычнаяджи головка 5 грамм я понимаю что 5 грамм это очень мало для такой погоды и резинка ларва 3 дюймовка, а, извиня, 1,5 дюйма, ох как лодку неприятно качает. полчаса как бы не больше я пытался перешвартоваться за точнее извиняюсь и вот минут 5-10 ловлю уже один как говорится окунь есть как я вам говорил берега э, в чешуе то есть Свежая чешуя. Кто-то совсем недавно был тут. Ну, на этом водоеме я имею в виду. И вылазил там же, где я и залазил сейчас. По камушкам, которые я выложил в воду, так как у меня пока сапог нету, вот как-то так. Чешуи там много, кто-то нормально наловил. один окунек был и все ну и то интересно уже на дно сейчас опустим посмотрим с утра значит приехал Одна лодка плавала. Ветер только начал подниматься. Не знаю, что они наловили, не наловили. Но одна лодка. Сейчас лодки нету. Есть только... Вон возле дамбы. Опа! Прошлепал. Хорошенький ударчик был. Возле дамбы кто-то ходит. Тоже блеснит. Прошлепал хорошенький удар. Так, ладно. Постараюсь включить, когда буду что-то еще Второй, хорошенький, миленький. Что характерно? Нет, лодка полная воды, ну не полная, преувеличиваю, конечно же. Но воды тут достаточно в лодке и Волна захлестывает воду, все равно в лодку. Долго я тут не просижу, это явный факт. Но рыба клюет. Смотрим дальше. <coughs> Место поменяли. Волна сильная, ветер. Волной закидывает в лодку воду. Просто вообще нереально усидеть. Вещи все мокрые, сейчас еще чуть-чуть. И отправляюсь домой. Могу сказать товарищи рыболовы, то что сегодня просто отменно клюет. Ну вот минус, конечно, вот, что вот э это конечно, да, большой минус была у меня одета X-Larva 2,5 дюйма фиолетовая сейчас поставил э -10, 10 грамм грузик X-Larva 3 дюймовую желтую на нее бывает прям нехило судак берет. И щука должна. А, кстати, о щуке. Перед тем как вылезли с лодки. делал заброс. Сильный был удар. Но ничего не получилось реализовать, так как вытащил шнур весь потрепанный. Ну, щука скорее всего. Хотя поводок почти 20 сантиметров был. Ну, может чуть поменьше. мы можем наблюдать. С той стороны тоже спиннингист тоже на лодке не захотелось. А куда такой ветер? Не угребешь ничего. Вещи мокрые. Становится прохладно. Поэтому еще, наверное, забросов 10 и все и сворачивается. жиговать в такой ветер сложно ветер крутит и ни хрена не получается